Всем привет! Вы на канале Путь к Истине и с вами Максим Гончаров. В последнее время к теории всемирного тяготения или гравитации возникает множество вопросов, которые ставят данную теорию под сомнение. И в данном видео мы рассмотрим 9 простых примеров, которые прямо говорят нам о том, что гравитации не существует. И да, досмотрите данное видео до конца, так как в конце видео. В виде бонуса я предоставлю вам информацию, по которой даже официальная наука говорит о том, что формула всемирной силы тяготения просто не может существовать в реальном мире. А сейчас обо всем по порядку. Как известно, Солнце активно взаимодействует своей гравитационной силой на нашу Землю, и именно поэтому она вращается вокруг нее. Но раз гравитационная сила Солнца достает до Земли, то она также должна доставать и до любого тела, находящегося на самой Земле. Давайте проверим, так ли это. Расчеты показывают, что гравитационная сила Солнца оказывает воздействие на любое тело, находящееся на Земле, почти в 1700 раз меньше, чем сама Земля. Это означает, что в тот момент, когда Солнце находится над нашими головами, оно притягивает нас к себе, тем самым наше притяжение к Земле ослабевает в одну тысяча раза. Например, гиря массой в три с половиной килограмма в этот момент будет весить на 2 грамма меньше, а когда наступает ночь и солнце находится под нами, то сила тяготения в сторону Земли усиливается и вес данной гири будет на 2 грамма больше. Итого разница в весе составляет 4 грамма. А при взвешивании маза весом в 3,5 тонны днем и ночью, разница в весе будет составлять 4 килограмма. Но в реальности разница в весе как маленькой Гири, так и тяжелого маза мы не наблюдаем. Эксперимент показал, что гравитационное поле Солнца совсем никак на нас не влияет. И если оно не влияет на нас, то оно никак не должно влиять и на саму Землю. Это означает лишь одно, что Земля вращается вокруг Солнца совсем по другим законам, которые никак не связаны с силой тяготения, а само существование силы тяготения ставится под сомнение. Мы все из уроков физики знаем, что сила тяготения напрямую зависит от массы, то есть чем больше масса тел, тем сильнее между ними сила тяготения, и соответственно эти тела сильнее и быстрее притягиваются друг к другу. В этом можно убедиться, когда мы сравниваем ускорение свободного падения на разных планетах. Ускорение свободного падения у планет различно по той причине, что у каждой из этих планет разная масса, что вполне логично. Но самое интересное в другом. Когда мы проводим простой эксперимент, где в вакууме замираем скорость падения яблока и пера, то на удивление они падают с одинаковой скоростью, что противоречит современной науке, так как масса яблока отличается от массы пера в сотню раз. То есть в первом случае скорость падения тел зависит от масс этих тел, а во втором случае мы видим полностью противоположную картину где массы никак не влияют на скорость падения этих тел. Как вы могли заметить, современная наука создает двойные стандарты, тем самым искажая факты. В первом случае масса влияет на скорость сближения тел друг к другу, а во втором случае нет. Манипуляции с двойными стандартами в науке быть не должно, так как такое уже сложно назвать наукой посмотрите на данную наковальню ее масса достаточно большая больше 50 килограмм погружая ее в жидкую ртуть наковальня на удивление не тонет а свободно плавает на поверхности нарушая все законы физики да это явление можно объяснить законом архимеда то есть разностью в плотностях где плотность ртути превышает плотность наковальни Именно поэтому наковальня, имея огромную массу, не тонет. Но здесь интересно другое. При увеличении массы тел, увеличивается и его сила тяготения к земле, и рано или поздно тело должно погрузиться на дно. Но проблема в том, что вы никогда не добьетесь такого результата. Масса наковальни загадочным образом попросту игнорируется. И вопреки всем законам логики, сила тяготения здесь перестает работать. В этом можно легко убедиться, когда мы обратим внимание на плавающий деревянный дом весом в несколько тонн. Ведь вес любого тела определяет не масса тела с ее вымышленной гравитацией, а разница в плотности тела и плотности окружающей среды в которой это тело находится это говорит о том что абсолютно все на земле взаимодействует между собой по закону разности плотностей где важнейшую роль играет плотность тела и плотность той среды в которой находится это тело и никакая масса силы тяготения не принимает в этом ни малейшего участия что лишний раз ставит вопрос о ее существовании Возьмем простой воздушный шарик, массу которого обозначим буквой x. И если мы опустим этот шарик, то он упадет вниз, так как на него действуют сила тяготения. Теперь давайте наполним шарик газом гелия, у которого также имеется собственная атомная масса, которую обозначим y. В результате итоговая масса всего шарика с гелием увеличилась и равняется x плюс y. Поэтому он, как и в прошлый раз, также должен упасть на Землю. Но здесь происходит все с точностью да наоборот. Шарик, нарушая все законы физики, стремится вверх. И сколько бы вы ни накачивали гелия в шарик, тем самым увеличивая его массу, вы никогда не добьетесь того результата, чтобы он начал падать вниз. Как вы могли заметить, закон Архимеда работает не только с жидкостями, в которых говорили ранее, но и с веществами в любом агрегатном состоянии. Прямо сейчас закон Архимеда работает и на ваше тело, ведь если бы плотность вашего тела была меньше плотности воздуха, то вы бы, подобно шарику, улетели бы вверх. А поскольку ваша плотность выше плотности воздуха, то вы и никуда не улетаете. И как вы могли убедиться, на примере шариком, масса силы тяготения здесь полностью игнорируется. Поэтому здесь и возникает вопрос, а существует ли гравитация? Мы все знаем еще со школы, что гравитационная сила Луны заметно влияет на нашу Землю, создавая приливы и отливы. Но не стоит забывать, что помимо Луны, на Землю оказывает и гравитационное влияние Солнца. Из расчетов мы видим, что гравитационная сила Солнца оказывает влияние на Землю в 200 раз сильнее, чем Луна. Только представьте, в 200 раз. Но никаких изменений в приливах и отливах от гравитационной силы Солнца мы не наблюдаем. Данный пример показал, что приливы и отливы совсем не имеют никакого отношения к силе тяготения. Наука придумала данную байку только лишь для того, чтобы показать на наглядном примере, что сила тяготения существует. Но, как мы видим из расчетов, эта байка не работоспособна, что лишний раз подтверждает отсутствие силы тяготения. Мы все знаем, что именно благодаря гравитации Луна притянута к Земле и не улетает в открытый космос. Но расчеты показали, что гравитационная сила Солнца оказывает воздействие на Луну в два раза сильнее, чем сама Земля. А это означает, что Солнце своей гравитационной силой должно было давным-давно притянуть Луну к себе, но вопреки закону тяготения этого не происходит. Данный пример явно показывает, что планеты и спутники вращаются совсем по другим законам и не имеют никакого отношения к силе тяготения. А сама сила тяготения, или гравитация, уже в который раз ставится под сомнение. Центростремительная сила является ключевым фактором вращения планет вокруг Солнца, ведь именно благодаря центростремительной силе планеты не улетают в открытый космос, а вращаются вокруг Солнца. То есть центростремительная сила направлена в центр окружности, по которой вращается тело. Давайте рассмотрим весьма популярный пример, чтобы убедиться, так ли на самом деле. Камень, который привязан на вировке, вращается по окружности, так как на него действует центростремительная сила, которая направлена в центр. А теперь давайте на секунду представим, что вировка разорвалась. В данном случае камень не продолжит свое вращение вокруг центра, как это делают планеты вокруг Солнца. Камень также не полетит в центр, ведь именно в центр направлена центростремительная сила, а он полетит в сторону, ведь камень вращался вокруг не благодаря центростремительной силе, а благодаря вировке, которая не давала ему улететь дальше, а держала его на расстоянии. Поэтому данный пример, который так любит демонстрировать наука, никак не показывает наличие центростремительной силы, а лишь наоборот, ее отсутствие. Можно провести еще один пример. Перед вами колесо со спицами, например, велосипедное колесо, на которых закреплены грузики с возможностью свободного перемещения вдоль спиц. При быстром раскручивании колеса грузики не остаются на своем месте и даже не стремятся в центр из-за центростремительной силы. Они начинают наоборот двигаться от центра к ободу колеса. В этом можно убедиться на реальном примере, когда грузики от вращения колеса сдвигаются в стороны. Эти примеры явно говорят нам о том, что никакой центростремительной силы не существует поскольку ни на одном реальном примере мы не наблюдаем ее присутствие. Центростремительная сила была придумана только лишь для того, чтобы можно было хоть как-то объяснить вращение планет вокруг Солнца. Но, как мы убедились, данное объяснение не отражает реальное положение вещей, и поэтому существование силы тяготения также ставится под сомнение. Центробежная сила, или как ее еще называют, инерциальная, направлена от центра окружности. В реальном мире центробежная сила отлично себя проявляет. В этом можем убедиться на примере каруселей, когда вас от сильного вращения прижимают в сторону. Или на примере привязанного камня, когда при оторванной веревке камень по касательной улетает в сторону. В этом можно также убедиться на реальном примере с шариками, когда шарики вращаются по круговой, и при сбрасывании этих шариков они улетают по инерции в сторону, по касательной. А теперь самое интересное. Давайте взглянем на вектор направления центробежной силы и сравним его с вектором направления на реальном примере с шариками. Как видите, вектора не совпадают. Это говорит о том, что центробежная и инерциальная сила – это два разных понятия, но официальная наука, вопреки логике, эти понятия совместила, что совсем неправильно. Но самое интересное в том, что существует даже центробежный насос, по которому откачивается вода. Если вектор центробежной силы направлен от центра, то по логике вещей… Выход воды должен также быть направлен от центра, но он направлен в сторону, по касательной. Именно так, как на примере с камнем и шариками. То есть даже сам центробежный насос сконструирован вопреки существования центробежной силы. Сама конструкция центробежного насоса говорит нам о том, что центробежной силы не существует, а существует только лишь инерциально. Современная наука, вопреки всем законам логики, соединила центробежную силу и инерциальную в одно целое, что категорически неправильно, так как у них даже не совпадают вектора. Центробежную силу придумали по той же причине, что и центростремительную, то есть, чтобы объяснить вращение космических объектов вокруг звезд и планет. Но это объяснение ложное так как оно не отражает реальное положение вещей на практике. Поэтому и сила тяготения также ставится под сомнение. По всемирной силе тяготения следует, что не только первое тело притягивается ко второму, но и второе к первому. И поэтому, если рассматривать космические объекты, то они должны вращаться не один вокруг другого, а обоюдно вокруг общего центра массы. Если это спроецировать на примере Луны и Земли, то общий центр масс будет находиться ближе к Земле, так как ее масса превышает массу Луны. Таким образом, вращение будет обоюдное вокруг общего центра масс. То же самое будет происходить и со всеми остальными планетами, спутниками и звездами. И об этом даже говорит сама наука. Такие задачи активно решаются студентами на уроках физики. Но что интересно, в реальной жизни мы нигде и никогда не встречали бы факт проявления вращения тела вокруг общего центра масс. Ни одна планета, ни один спутник также не вращается вокруг общего центра масс. Такое чувство, что в школах и в университетах изучают не нашу, а какую-то другую Вселенную, в которой совсем другие законы физики. Это говорит нам о том, то наша теория, а именно теория всемирного тяготения, неверна, так как не отражает реальное положение вещей в нашем реальном мире. Зачем в университетах изучать общий центр масс, если в реальности его нет? Ну и в завершении мой обещанный бонус. То, что вы сейчас увидите, будет очень важным, поэтому попрошу быть максимально внимательным. Сейчас я расскажу и покажу, каким образом официальной науке так легко удается дурячить весь мир. Давайте посмотрим на формулу всемирной силы тяготения. А вот формула ускорения свободного падения. Как видите, это две одинаковые формулы, за исключением того, что во второй формуле мы не наблюдаем массу второго тела. Это обусловлено тем, что всемирная сила тяготения рассматривает тяготение между двумя телами одновременно, в то время как ускорение свободного падения ориентируется только на массу притягивающего тела, так как второе тело не участвует в том, чтобы притягивать самого себя. Поэтому и в формуле ускорения свободного падения массы данного тела мы не наблюдаем. То есть по факту формула силы тяготения это и есть формула ускорения свободного падения друг к другу. Об ускорении нам также говорят секунды в квадрате, которые находятся в единице измерения силы. Все это сейчас очень важно понять, так как сейчас мы переходим к самому важному. Официальная наука, создавая эти формулы, похоронила сама себя так как она нарушила сразу несколько важнейших правил математики, по которой эти формулы просто не имеют права на существование. Для того, чтобы понять, в чем же нарушение, рассмотрим суть знаков сложения и умножения на реальном примере. Знак сложения говорит нам о том, что первое и второе число между собой никак не связаны и могут фигурировать отдельно друг от друга. То есть, если мы закроем от наблюдателя первое число и будем второе число увеличивать на единицу, то итоговое значение также прибавится на единицу. Если второе число увеличим на двойку, то и итоговое число увеличится на двойку. Как видите, никакой связи между первым и вторым числом нет. Они вполне могут применяться друг без друга. А теперь посмотрим, как же ведет себя знак умножить. Если мы закроем первое число, а второе увеличим на единицу, то в данном случае мы не узнаем итоговое значение этого уравнения, так как оно будет зависеть от того, какое число находится под закрытой областью. То есть, другими словами, знак умножить говорит нам о том, что числа тесно связаны между собой и не могут применяться друг отдельно от друга. А теперь посмотрим, что же нам преподносит наука. Она разрывает связи между массами, где стоит знак умножить, и рассматривает ускорение свободного падения одного тела отдельно от другого. Как они находят ускорение свободного падения, при этом не учитывая массу второго тела? Ведь как было только что сказано, массы тел взаимно связаны между собой и не могут быть разделены. Данное действие нарушает все правила важнейшей математики. Такая формула не имеет права на существование. Но и это еще не все. Здесь есть еще один интересный момент. Рассмотрим ускорение свободного падения первого тела ко второму и обозначим эту часть буквой X. Потом второе тело к первому, обозначив буквой Y. И теперь, чтобы узнать итоговое ускорение тел друг к другу, нам необходимо эти две части сложить. Вроде бы все логично. Но проблема в том, что формула всемирной силы тяготения запрещает нам ставить знак сложения между этими двумя частями, так как изначально в формуле стоит знак умножить, а подменять знаки просто так нельзя. В результате и слаживать нельзя и умножать глупо. Формула всемирной силы тяготения завела сама себя в тупик. Таким образом, наука математика, которая, в отличие от физики, является точной наукой, явно дала нам понять, что формула всемирной силы тяготения не может применяться в реальном мире, так как она нарушает важнейшие правила математики. И именно поэтому данный пример, который я показал вам в виде бонуса, является стопроцентным доказательством того, что формула всемирной силы тяготения не Ну и в завершении у меня к вам очень большая просьба. Я очень прошу вас распространить данное видео. Это не погоня за хайпом или подписчиками. Это лишь способ распространить правду. Ту правду, благодаря которой человечество в своем развитии может продвинуться на сотни лет вперед. Ведь именно благодаря науке развивается уровень жизни, медицина, технологии и многое другое. Именно с правильным пониманием о том, что же такое гравитация, мы сможем без труда изобрести, например, антигравитационные платформы, которые когда-то в свое время изобрел Гребенников. Но об этом как-нибудь в другой раз. Поэтому изучение истинной науки очень важно для всего человечества. И именно поэтому я прошу каждого из вас распространить данное видео, поставить лайк и оставить комментарий под видео. А также буду рад подписки на канал, ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале Путь к истине и с вами был Максим Гончаров. Пока!